стратегем 12. Увести овцу попавшуюся под руку. То есть о чем это говорит? Даже малейшую слабость непременно нужно использовать. Даже малейшую выгоду ни в коем случае нельзя упускать. Маленькая слабость противника ⁇ это маленькое преимущество у меня. Да, иногда победа складывается по очкам. Кто занимался там боксом, борьбой знает, что по очкам да, не в частой ты победил, а тебе какие-то плюсики нарисовали, поэтому очень часто этих плюсиков надо много. Да, вот я хочу иллюстрации прочитать. По этому поводу. В эпоху борющихся царств правитель царства Вэй начал войну против царства Джао. То есть, Вэй будем... Потому что название вы все равно не запомните. Будем считать первое. Да? Правитель царства Вэй начал войну против царства Джао. И очень скоро могучее войское войско осадило столицу Джао. Правитель Джао обратился за помощью к царю южного царства Чу. То есть, вот есть Вэй. Чжао и обратился он к Чжу. Но тот лишь для видимости послал небольшую армию в чужие земли. То есть, чтобы вот этого защищать. Для видимости, через несколько месяцев армия Вэй смогла взять штурмом столицу Чжао. Тут же соседнее царство Ци вот еще одно, выслало войско против Вэй. Ивейская армия, истощенная длительной осадой, потерпела сокрушительное поражение. Вот. И пока они там между собой воевали, Джао Увей отжал часть территории. Этот воюет с этим, этот воюет с этим, а этот потом пришел и забрал овцу, которая нафиг никому не нужна, потому что у всех были разборки. Вот это суть стратегемы, то есть тогда, когда э, есть возможность что-то отжать, отжимай, да, ну то есть Крым, вариант Крым, да, вот это именно эта стратегема, именно двенадцатая стратегема, которая увести от овцу попавшуюся под руку, вот и ну, также Сталин поступил с Сахалином и с Курилами. Вот я помню, рассказывал вам, что у Володина всегда были записаны книжки, и он всегда ставил плюсики. Вот это он сделал, вот это он сделал, вот это он сделал. И ну я всегда любил выражения, в общем-то, самого в свое время, в 90-е годы. Когда организовывал Аллегра Как-то вот это Выражение сам придумал Минимум лучше чем ничто Да вот. Ну это относительно того Что минимум Нихель Проксима Минимум к ничто ближе Ну ближе, но все равно Это лучше чем ничто да? Вот И обратил я внимание Как Володин боролся за власть. Вот при помощи этих плюсиков, никогда не делая широких шагов, как вот при шаговом напряжении очень боялся, что его шлепнет. Я всегда большими мазками работаю, работаю огромными шагами. Он нет, он, он делает маленькие, вот эти вот шаги, плюсики. Вот, кстати, плюсики очень важны для работы в интернете каждый день. И вот всем я партизанам, всем, кто борется с Путиным в комитете по борьбе с Путиным в Антикитайском комитете, хочу посоветовать делать каждый день что-нибудь. Какое-то движение, капля камень, точно. Да? Помните. Не, не, дня, не, дня, не дня без линии. Ну, без синей линии. Да, так это звучит по латыни. Да, то есть апелису это выражение приписывается древнегреческому художнику, что не дня без строчки. Он не без линии. Извиняюсь Не дня, дня без линий Говорят он уникально мог Создавать эти линии И называл это Харизмой Харизмой То есть что такое харизма да? Ну это Способность воодушевлять Способность зажигать Поднимать как-то Ну именно воодушевлять вот э, каждая линия должна была быть с харизмой. Так и вам я советую, когда говорят, как помогать партизанскому движению работать системно каждый день. Не так, что вот там набросился и сидел все воскресенье там три часа, грубо говоря. Нет, лучше понемножку, но каждый день. Каждый день. И тогда камень сточит это капля. Если каждый из нас бы каждый день работал хоть по несколько минут против Путина, Путина бы давным-давно уже не было. Поэтому очень важно очень важно э, понимать, что эти стратегемы по-разному рассматриваются, что они многомерны, что не обязательно вот так, когда кто-то там воюет прибежать и что-то забрать. Хотя это очень важно, вы понимаете, что... Китай будет этим пользоваться, пользоваться и, и пользуется сейчас. И когда у нас начнется зарубка такая очень серьезная, Китай, если до этого не сможет отжать всю Россию, то отожмет огромную территорию, когда мы будем воевать между собой.